Санночку откроют, колючие, газовые баллончики. Что вы понимаете? чтоб с этой стороны здесь. Профитки <клышко> <клышко> запрещены, нет? Вкусные. Я ну, еще не пробовал. Нет, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А 529-е 500... судебное заседание открытое? Главное, чтобы не голландский. 504 а, а, а, а что там такое? Что нет? Ну, не знаю, говорят. Нас... Веселящие. Ну, открытое да? судебное заседание в качестве, в качестве слушателя. В качестве в качестве слушателя. В качестве нет, нельзя? Да, в России а почему? Потому что запретил председатель служащий в суде. А могли есть какая-то? Ему будете рамочка, вопросы с девушкой задавать. Мне не надо, у меня ага. есть списки. У вас... у а, у вас просто устная, да? Сегодня свидетели только допрашиваются. Ага, да. а, что а еще не не, несмотря на то, что открытое судебное заседание, нет, заседание нет, да? Несмотря на то, что судебное заседание, заседание открытое. Да. Ага, есть распоряжение. В Казани, есть указания Казани служащий, мы выполняем его разбирение. Кузнецова, да? Это а, Трояновского. Да, Благодарствую. Все говорят? Не пусть. Не пустят. Распоряжение Троиновского. А, а меня почему а, пустили? знаете, это такое? Вы же проходит по этой тренировке. А я западом, с вами Меня отвлекает от работы Нет, почему постили, не я тоже хотела пройти ну, же, на... на... Распоряжение Дривновского, да? Ну, а дайте вам, пожалуйста, все. Я не понимаю, что, почему в прессе не пускают, а да? это слышно что нет? Что еще? После распоряжения. А я хочу ознакомиться, а уряд что лучше распоряжение. Председателю сюда ну, можете обратиться, позвонить секретарю и Ну сейчас, а как мне тогда пройти туда? позвонить. Да? позвонить, ну, а? а, позвонить. Что-то он... еще металлическое есть? Нет, нет это как можно. Как можно. Для это это телефон, да? телефон приемный председателем. сейчас Семьдесят семь, восемьдесят один, тридцать Набирай. Сейчас подожди, чтобы... 77 81 35 семьдесят семь восемьдесят один Так, ну, давай Установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. <звучит> ну все, короче, трубку не берут. Ну ладно, что делать? Что оно думали? Не <связываю> берут. Что Послушайте, телефон не отвечает а, Вы не на оба да. телефону? А, да. а вы Спасибо. не отчетите? только дали не а, а, ожидалось... а второй, скажите, что вы Семь, семь, восемь, двести, девять Сюда, семь, семь Семь, семь, восемь, двести, девять Можете, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста дайте, дайте. дайте, пожалуйста, Ну что, подробно, ну, чё, учитесь, это ваши уроки ну и давно проведено. И вам все инструменты даны. Соображайте. Может Светлана... Еще раз не поняла, кто ответил. Ага, здравствуйте, очень приятно. Так, скажите, пожалуйста, я хочу попасть на судебное заседание, открытое, по поводу медсестры и стравматологии. Меня здесь не пропускают, объясняют, что есть устное распоряжение Тролиновского, устное троис... распоряжение. Я не могу с ним ознакомиться, как мне это сделать, чтобы убедиться, что это ну, действительно. Что действительно так. Угу. Да, да, слушаю вас. Представительствующий судья он самостоятельно м, принимает решение, а есть ли места в судебном заседании, либо нет. Не Поэтому если не он ничем помочь Так, одну секундочку. Дело в том, что аналогичная история произошла вчера, а оказалось, что мест, мест было достаточно. Свободные места были в судебном заседании решение. Я могу, вам могу предложить записать вас на прием к председателю, либо вы можете в письменной в обращение написать. Судья сам решает. Хорошо. А, площадь помещения, возможно, действительно, она не, не позволяет, чтобы все. В зале в связи с этим, возможно, такое принял судья. Хорошо. Значит, записывайте меня на прием к председателю суда. Могу вас записать на прием к председателю 28 числа. 28. Вторник. Это только через неделю. Так долго ждать. Да. А, в связи с тем, что у нас дни приема, это вторник, четверг. А четверг, четверг, четверг речный, а на четверг, праздничный, а в праздничный, праздничный день, день. понятно, да, понятно. В связи с этим только на... Ну, меня как бы следующей недели не совсем интересует. А вот хорошо, вы говорите, что судья вправе, значит, определять вот это вот э, наличие мест свободных или еще чего-то, а э, вы бы не могли мне сказать, на что он ссылается? Должен же быть какой-то регламент или НПА, на который он ссылается, и чтобы. А? Угу. Ну, все, то, тебя, тебя, как бы, так подожди, еще раз наверное что она Что говорят? Мест нету, да? Опять? Это Алло не стали даже, ну, 778-135, да, помощник? Я еще раз, да, надо... помощник сбросил, ну-ка, давай еще раз попробуем набрать. Mm. Может, он... а еще и судебное заседание только на 1430, также? Uh -huh, да. Mm -hmm. пожалуйста, подождите. Хочет отвечать. Помощник судьи отвечать не хочет. Ну, ладно, что делать. Сегодня опять слушатели не пускают. В третий раз звоним троинуска. Помощнику не отвечает. Привет. Не пускают слушатели. Со слов пристав. <смех> ну, Наших он не пускает ни одного слушателя. Угу. По устному распоряжению письменно не, не хотят предоставлять. Да, секретарь сказал про это. письменно там мне ознакомиться не дают. Вчера так, а Кто, кто писать-то будет? Вы что проморгали? Дело в том, что она мне сказала. Она может записать только на следующий вторник. А я говорю, а в четверг. Ты четверг, мне можешь четверг. не рассказывать. Это все да. делается заранее, да. продумывается. Какие варианты? Угу. Написать жалобу, вызвать полицию. Это сами уже додумывать. Можете составить акт. Втроем расписаться, что. Не пустили, сказали, что устное распоряжение. И зайдете в канцелярию, зарегистрируйте два экземпляра. Один себе с отметкой, второй Конечно, два экземпляра. Вообще никого тут не пускают, что нет. Слушатели нет. И А имеют право делать закрытое заседание? Нет, конечно. Не, определения не было об объявлении закрытого, ага. закрытого режима. Здрасте. Под принуждением подважная ответственность. Без оборота на меня. Тройновский 504-й. Угу. Благодарствую. Мимо рамки может быть? Нет, нельзя. Под принуждением под 200. Ну, типа, слушай, открытое же судебное лечению. Сейчас я вам расскажу Да, конечно. Нет? Почему? Неразрешение. разрешение, почему не разрешение? А? Так откуда же? Да? Вчера же объясняли, вчера же. Же а кому? Мне ничего не поменялось. Кому мне ничего не объясняли. Можно вот, а? Одно, одно а, дело скажите, это объяснение, а другое дело документ основания правовое. Ну сказала, документ есть. почему? Почему? Так распоряжение не должно быть а? А? не надо отвлекать. А росы, а это а, а? Ну, это ну, понятно, что не открыто. Ну, туда не пройдете, да? в любом да. случае никак. Так что У -у -у -у. Не, не отвлекайте вас от работы. А можно там, не, вас, вас, запросит, вас Мы людей вы... пропустим, потом мы Благодарствую. Если хочешь, займись. Вызвать полицию, составить акт, написать жалобу, ну, удостоверить хочу, личности. Видишь, нагрудные знаки затерты. Индифицируют невозможно. Это порча нагрудного знака, есть инструкция, приказ. Можно жалобу конкретно накатать. Ты именно этих приставов записал? Да. Вот сегодня вчера одни были, сегодня другие Нет, не пускают. Вот этот был. Сегодня там это не пускают. Нету, я немного свидетелей не сегодня будут. Я просто вам сейчас избавляю вас, они вас пропускать не будут. А нам надо за ответом. мы вчера ответили. Сейчас председателя на месте нет. Ну, не председатель, а поможет. А помощник. Вам что надо? Ответ на вас? Нет, же. да. Написали, да, да. Можно, можно мы эту жалобу подписали? Номер регистрации хотя и бы разрешили. получить. Подскажите, что распоряжение Улсная, Крайновского или Кузнецово? О, не знаю. Ну, слушайте или не пускайте, а как-то скорее всего. это тройно. А как его обжаловать от овоснования распоряжения? Должен идти, смену документ, смену. Я в суд как приду, скажу, вот он сказал Сергей Сергеевич, здравствуйте. здравствуйте. Говорят по распоряжению, слушайте, это правда? Все вопросы через приемную. То есть вы такого распоряжения не давали? Да, мы схода, мы схода, мы схода. Вот Рыгновский прошел, я его вот спросил, он говорит, все вопросы через приемную. Да. Вот, вы слышали? Вот они хотят пойти приемную, чтобы задать вопросы. Да. Благодарствую, что пришли. Ну, все равно вы молодцы. Многое сделали. Самое главное, без провокаций без скандалов. Угу. Все, давайте, счастливо.